Are you listening? Damn. Oh. всем привет сегодня я покажу как же перепрошить э, телефон на более новую прошивку с помощью кдз во первых нам понадобится имей телефона чтобы его получить нужно разобрать сам телефон итак вот телефон Вытаскиваем его из любого чехла. Если нет чехла, то это намного лучше. Вам же проще. Так. Оп. Да, чехол другой, но сидит надежно. Так, вскрываем крышку. Ну, лучше выключить, но я не выключаю. И смотрим, вот здесь есть имей. Прямо под CE есть имейл. Переписываем его себе куда-нибудь. Это нам пригодится. Так, закрываем. Можем вложить обратно в чехол. Так. И закрыть, пусть лежит себе. Он нам сейчас не пригодится. Теперь для начала нам понадобится скачать все программы, которые будут по ссылке в описании, сразу пачкой в архиве. Возможно по отдельности. Так, это уже готовое. Так, так, так. У меня где-то было это. Вот здесь. Вот они, значит, основные программы, драйвер, которые после которого, значит, установив его, вам нужно будет перезагрузить компьютер, чтобы он вступил в силу. Далее устанавливаем э, lg flash tool. Это будет программа, которая будет э, помогать нам прошивать. И вот этот еще драйвер. Ну, поставите там все. В общем, заморочек быть не должно. Теперь, где взять саму прошивку? Для чего нам EMAI вот сейчас и потребуется? Если вы знаете, к какой стране привязан ваш телефон, в моем случае это Польша, Польша, где наша Польша, вот. Все, что десятка, это Android 4.4. Все, что двадцатка, это уже пятерка. Так как мы будем 4.4 кстати, надо продемонстрировать, что здесь 4,4. Так как в прошлый раз здесь стоял пятерка. Я уже попробовал это, чтобы вам точно показать, что все было стопроцентно рабочим. А, пока он включается, чтобы вы убедились, что там четверка. А, тем не менее, там стоит сейчас вот эта прошивка, именно вот это, вот с этой линии, потому что не привязан к оператору, а именно свободный. А, вот, видите, пожалуйста, даже по звукам. Android 4.4. Ну, собственно, даже ничего показывать не буду, просто выключу его, потому что нам нужен выключенный телефон. А, на английском. Так, PowerOff. Yes. Итак, продолжаем. Значит, после того, как вы... Зашли на этот сайт, вам нужно чек ним фирму, фирмвор. Значит, здесь вводите ваш email. Вот мой уже здесь был введен, из я его сохранил на всякий. Значит, и жмем чек, чек, чек, чек. Введите правильно, это может. Повлить. Значит, вот он пишет, что последняя версия такая-то, да? к какой стране привязан, модель и сколько весит такая новая прошивка. Можно посмотреть все прошивки на этот телефон. Нажимаем. После того, как мы запомнили, мы можем легко, легко найти. Ищем нашу прошивку. Прошивку, прошивку. Вот. А, у меня уже все скачано. Вам надо будет скачать там, несложно догадаетесь. Так. А, теперь переходим сюда. А, все должно быть установлено обязательно на диске C. Ну, вот на другом работать не, не будет или будет, но криво значит заходим у меня создана специальная папочка LG сюда я закинул вот Android 4.4 и вот Android 5 мы будем обновляться на пятеру значит запускаем LG Flash Tool 2014 теперь подключаем телефон нам нужен проводочек оригинальненький подойдет вполне себе а, значит чтобы все сработало зажимаем кнопку вверх зажимаем и подключаем провод вот а, значит он сразу переключился в доновод молд и потом появляется вот такая заставочка теперь а, здесь выбираем cd Ах, нет, простите. 3GQCT Emergency. Выбираем прошивку нашу. Вот она. Вот он пятый Android. И жмем Normal Flash. Старт. Запустить. Соглашаемся. Даже ничего не читаем. Вот. вот. Сейчас э, у вас здесь может быть. Э, в первом подключении все на китайском или на квадратном языке, но не пугайтесь, там все нормально. Так, вот пошло. Значит, сейчас он будет устанавливать Android 5. Пятый. Вот он пишет то, что телефон определялся, но, пожалуйста, не выключайте его, не отсоединяйте ни в коем случае, иначе получите кирпич. Итак, мы видим, что начались анимация, появилась и пишется ком-6 и что-то загружается. Это загружается прошивка. Также я вспомнил, что можно, если вы все-таки знаете свою страну да, и перешли просто на вот этот сайт, именно вот так вот по ссылке, без индекса и так далее, то просто ищите здесь lgg2min, так ждем дальше. Андроид уже как таковой установлен, но часто да устанавливаются самые банальные там вещи, типа запуска именно этого андроида, этого тыры пыра Собственно, ну что, ждем. Итак, как мы видим, идут, идет оптимизация приложений, которые были установлены еще на том андроиде. Соответственно, чтобы они работали лучше. И уже видно оформление Android 5. Так, программа говорит нам, что можно выйти спокойно. И все, Android установлен. Сейчас будет перезагрузка. Если я правильно помню. Даже не будет. То есть уже все.